И звуки в речи у нас еще существуют. А ж, а, а... Алеша, чем занят он? Так... А, твердый Так, все, хорошо. Прошу прощения, закончили с этим. Так. Почелка. А да, за... за... Ну возьми, Алеша сейчас он это делает. Попить? Иди туда, ладно. От хелиографии. Звук «Д». Скажите мне, пожалуйста, твердый он или мягкий? Нет, Нет, нет, нет, не хочу, не хочу, не хочу, не люблю приказы, не люблю. Поменяться мне время дружно. Я хочу увидеть своих любимых друзей-учеников. Своих любимых. Налево сказку говорит. Молодец. Да вот с запомнил? Да. У кого еду зеленый, задает цепь на тупит он. И днем, и ночью код вот, ученый ходят. Вот себе кругом направо. Идет песня, завод налево сказку говорит. Молодец. Вот, вот, так. Вот, вот, вот, вот. Сейчас мы с вами прочитаем на мышку и кошка зверь. Сороковая страничка. Сетка, да? Иконка. Все надо читать. Ведано с пальчиком. Кошка. Сороковая страничка. Соседка слышала ли Друг руку мокли в ум и бежать в три крылья. мы сказала, где кошка ково-пятку попалась в ум, когти льву. Вот он, ног, вот он. Отдохнул, и нам пора настафла. Она настафла. Не радуйся, мой свет. Эй, крыса, говори. мы ответ. И не доставла. Точно. Подберите слова. Пожалуйста, мне сейчас окланчивается. Все на звук. И кратко. Чай. Ирислава. Чайник. Илюша. Чай. Нет, на чай не чайник. чай. чай. Чтобы заканчивалась на звук. Отлично. Комфетка. Илюша. Конфетка. Конфетку. Я не понимаю. На звук. Конфет. Конфет. Конфет. Конфет. Конфет. Конфет. Хорошо. Еще. Майки. Будет? Да. Майки. Май. Да. Майк. Да. Майки. Майки. Да. Развук и угу. Майк. Я представляю, а кто помнит, какой буквой обозначается этот звук на письме? Майк. Как выглядит Майк. звук Е на письме? Нет, доски я не могу написать. Выглядит в раз, два, раз. Как и только пока. с сухой да. сухой. Сейчас я ее найду. Ярославна, долго там еще будет у нас? Сейчас, у я, найду. Сейчас я ее найду. Это. Найди, пожалуйста. И в слове еж, Данилка, на какой звук начинает? Отлично, Молочина Надо? Да. Тупо Ребят мне пожалуйста чем отличается звучание слов осы и усы ребята в контейнерах отличается осы и усы рада чем отличается Гласные. А в слове усы. А первый, из первый звук усы. У. Хорошо. А он вот гласный или согласный? Гласный. Все, отлично. Делать, так. так, дальше. Теперь я вас попрошу, я сейчас вам раздам стради. Вторые у нас есть. Веточки Сейчас для наших. Какие страницы? Сейчас, сейчас покажу? Я хочу, чтобы было уже. Сегодня и я вам дам интересные элемент. Посмотрите, как вы писать начали. Письмо, письмо. А, нет у меня нет. Письмо услышал звон, не слышу, где он. Ты край положи, ты посмотри, в каком видео тебя и тетрадь уже. Ваня месяца учебных прошла. Печаль такая, видишь? Так, пересажен. я посмотрю, посмотрим, на чем ты у меня закончила? Как у тебя, все-таки дома нашими Да ты ж хорошая. А это продолжаю, да? Не я вот это вот. Сейчас я каждому подойду, ребят, Так, смотри, с тобой мы в шокописи, пропуская оловой палочку, пропускаем. Уша пропускаем, ты у меня ее хорошо отработал. Так, у э, меня волнует вопрос. два вопроса. Письмованием. Не получается, не знаю, это Вот, так. я поставлю вам первый маленький диктат. Будем учиться. На слух Брать, записывать ты что, ты да. а, Будем учиться не слушать, не на слушать на Нашими прекрасными на ушками И записывать небольшие диктанты А на следующем уроке А на следующем принесу сваление Да, поэтому я сегодня даю вам еще Пописать урок <сас сас> повторяю немножко звуки на... Слышите о чем говорим? А не в понедельник ху? начнем Уже с небольшого диктантика Я считаю, что вам уже пора Вы мне уже отлично пишете уже отлично слушаете, отлично помните все звуки, уже различаете их. Я думаю, пора, мы пришли к этому. Так, Данилка, с тобой. Ты у меня палочки доделываешь через клеточку, большую палочку не отрабатываешь. Потому что палочка кривоватая. Анна, А я уже отрабатываю у тебя что тут? Ты у меня прописываешь К Мне не нравится верхний хвостик, ты его лепишь к нижнему. Нужно расстояние между ними. Чуть-чуть отступает. Я пыталась. Да, я знаю, что ты оставаешься, но все равно нужно равнее. Смотри, тут у тебя вообще головку повесила по бокам. Видишь? Она как у тебя угрюмая. У нее прям хвостик вверх должен смотреть, как она как головку подняла, понимаешь? И карандаш держит меня неправильно. Вот неправильно каждый урок все мы Вот так. Вот так. Вот этот пальчик большой, он захлст у тебя всегда идет. Ну, правда, пока есть у нас Вот эта головка верхняя, она прям вот так вот вверх. Вот он улыбнулся вверх, голову поднял. Сам на лето. Всех катуха. У меня как сильно тут сгибаешь, что мне пишут нема, я знаю. Спинку. Спинку. Можно я вас А сам не рисую пока. Пока будем учиться просто обводить деньги. Да? Учебники сдаем? и раздаем прописи? А, да. ну, да. прописи. сегодня А руки-то все помыли? Угу. Да, мы мыли. Ну, все. Я со своими большими зубами могу разгрызать. Да, конечно. Ну, кислая. Веронич, есть хоть хорошее? Давайте на яблочко. Да. Я, Я узнала. Мальчики, не забывай. Дай бог мой. Дай бог мой. Дай Мне нравятся О -о -о. мне пальчики. Слав. Во, во. Вот так. Смотри. Вот согнутый пальчик в внахлёст впереди. И вот этот пальчик внизу как бы большой придерживает. Он подстрахованный, смотри. Так, короче, это М -м -м. Мы сильно перестягиваем. Это какой знак? Да, это восклицательный знак. Смотрите, а я вот сейчас красиво напишу. Мы обязательно затронем знаки пропинания с вами, но чуть позже они у нас еще пока мы не дошли до них. Нам хочется такого месяца с ну, Вот она красивая, такая же. А да, только зачем ты мне электрическую делаешь такого? Возьми точилку, поточи карандаш, карандаш а, не наточеный, а поэтому пишет так. У меня вообще поточеный. Иислава, дай мне, пожалуйста, я тебя отвлеку но, две на 2 секунды. Так, Рада! У меня уже уже пошел тяп -ляп. Может поиграешь? Я У нас есть девочки. Илья, я хочу код очи. Просто очи. Семей, подожди, торопишься. Вот ты же видишь, где серенькая линия проведена. Ты веди по ней, за нее не вылазь, а то так некрасиво, неаккуратно. Даже ученики не пишут. Ты же уже ученик тогда. Вот, и не торопись. это у Данилы сегодня прям компаньоны сидят. А Солушечка, тише, пожалуйста, моя хорошая, потише. Наш урок идет. Не торопись. Вот это ребята, которое вы написали легко отработали. Нет, я тебе написала шар. Ты оба у меня отработал. А шар, посмотри, каляки-маляки, были. Вот такие же жирнюки, это же не дело И Эл. И одна и та же проблема. Ты мне их широкими делаешь. Мне нужны они уже. Уже, аккуратнее. Старайся, Улислава, уже. А как написано? Я уже не знаю. А вот -а -а. а -а -а. Отступаем в клеточку. Вот так. Вот этих ледельков, всех лишних делать не будем. Так, рядышком, они как похожи, а две половинки по такие. это знаешь как, помнишь, О мы писали вот эти много-много-много-много раз, только это вот недоделанное, О такая половинчатая, раз, и с этой стороны, два. Давай, Олег, давайте я буду хвостик по линии делать, это как усы. Вот так хочешь, прям как с примера попробовать? Да. Пробуй, пробуй. Красава, Рада. Рада, Илюша, вот всех писал. Накалечил. И у него да. он маленький еще. У меня Вот да, страница, и он все сделал. Илюша, у тебя ты-то первая флажка. Да, я работаю, вот. Ну, вот, А ну, переписать? Вот кота. А, словно... Да. Mm да. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Мель, э, на своем мере останавливаешься, а это дома. Угу. Угу. Я тоже Я, я тебе угу. отмечу задание, которое нужно будет сделать дома. Пожди Пожди. Тоже, Карточки. Я хотела вам дать на дом карточки с которые у вас не очень получаются, чтобы уметь поработали, думаю, что там хорошо написали карточки. А, не получается, да? Ну, у меня, каждый раз пытаешься вывести вот не надо, это не обязательно Смотри, взяла Ну оставишь, мы на стол положим. А она у меня и его... Сейчас я быстренько скрипим. Я... Не, ну я тебе без овощей положила. Я? А я сегодня она без овощей положила. Она сыром и овощами. Может мне то? без а овощей. Это твоя на узнали, ты любишь. Она без овощей, это сыр. Я тебе специально с сыром положила без овощей. Кто? Данечка, ты у меня это. кушаешь, Азда тоже кушает хорошо. Все. Илюха, давай, голодный что-то будешь ходить? Я хочу, меня и так да, заберут быстро. Я кушать, мама. мам. мам. Не надо. А, да, да, да. Рада стольчики несите.